ну поборолся я с капелью поборолся каким образом то есть я уже говорил что я натыкал тут этих грибочков капать ну практически перестала. Вот только в одном месте через пенопласт сочится. Но это похоже остатки вытекают. Посмотрю чуть попозже, как оно будет. Но уже нет такого бежания ручьем воды. То есть я уже немножко успокоился. И даже удалось позаниматься с бампером. Значит, вырезал кусочки недостающие. То есть, вот там, где в районе выхлопной трубы, ну пока получилось страшно, но вот так. То есть вот уже как бы это все цельное. Близко подводить боюсь, телефон он потому что будет показывать не резко. Не хочет он у меня в темном помещении даже со вспышкой с подсветкой показывать ну вот это еще ничего не обточено конечно вот так это изнутри выглядит то есть тут куча усилений потому что вырезал недостающий подкрылок бампер э четверка а э кусок недостающий вырезал из подкрылка 3 мм он потоньше значит, ну вот в итоге геометрия вот где-то вот такая получилась, ну приблизительно к заводскому. вот жалко нельзя подвести ближе, вернее можно, но он он не сфокусируется, да? не сфокусируется. ну вот даже на отведенной камере в принципе видно, то есть вот здесь вот я срезал болгаркой излишки и, скажем так, качество шва, качество шва, то есть вот, но ну, я не знаю, видно будет или не видно, но фактически монолит пластиковый идет. То есть для тех, кто сомневается в качестве такого ремонта, я сам, в принципе, удивился. Но ну, когда при зачистке шарошкой, конечно, видно, что там впаяно. Но вот на срезе вот так вот на поперечном четко монолит пластиковый. То есть это все уже будет крепенько. И второй кусочек, где на верхней юбочке, значит, которого не доставала треугольничка, тоже вот изнутри тут куча куча куча куча полосочек усиливающих потому что елки-палки потому что тоже тонкий пластик куча усиливающих полосочек вот она вот он срез болгаркой тоже монолитик и сейчас с той стороны обойду покажу и вот он Как бы недостающий мой кусочек. Да, блин, надо что-то делать с освещением. Невозможно. А он вообще что-то фокусироваться не хочет. А -а, даже протирание объектива пальцем не помогает. Вот, ну, ладно, в общем, понятно. Смысл, как говорится, ясен. О, вот так на свету немножко... Получше. Вот сейчас надо будет зачищать все это дело шерошечкой с наружной стороны, с внутренней не буду зачищать, так и оставлю. Я так думаю, что вот это вот оно прочность даст дополнительную, поэтому пусть так остается. Подровняю просто немножко и все. Вот тут у меня был нет с той стороны уголочек. Тоже, скажем так, трещинку нашел. Но здесь вот ее внутри замазал, запаял. Ужас, не ругайте меня за съемку. Я не виноват. Пока что. Вот. И снаружи. Но снаружи уже зачистил. Снаружи уже зачистил шарошкой. Да, и вот с, следы от саморезов где подкрылок был прикручен, тоже запаял точечками и подзачистил. Вот. А, на завтра значит у меня планы начать зашкуривать все это дело. Ну, зачистить пластик и зашкуривать уже эту штуку. И надо будет вот эти вот кармашки под противотуманки. Снутри-то я их запаял на переднем бампере. Ну так думаю, что, наверное, пропаяю я еще и вот здесь пластиночку тоже вставлю. Ну, потому что как-то 3 мм ну, играет, не нравится. Чтобы посерьезнее было, помощнее, наверное, еще впаяю. Вот так вот ниже под выхлопной изнутри смотрится. Ну, на этом как бы все. Да, вот эта станция, кстати, работает просто замечательно. Тот конденсат, про который я говорил, это действительно остатки в шланге. Его выдуло. И сейчас воздух идет сухой. Мне нравится. Единственное, что, значит, надо будет мне переделать. Вот вход, вернее, выход из компрессора убрать с регулятора, потому что... Скажем так, если маленькое давление выставляешь, ну двоечку, троечку, то давление в баллонах падает быстрее.